родителей интересует, нужна ли детям профессиональная гигиена полости рта, и если нужна, то с какого возраста? Ответ на этот вопрос очень прост. Все строго по медицинским показаниям. Если у ребенка уже в два 3 года образовался налет брисли, то, естественно, нужно как можно скорее привести ему гигиену полости рта. Но чаще всего с необходимостью гигиены у детей сталкиваются родители подростков, так как подростки у нас не сильно любят чистить свои зубки. Приводите к нам на прием своих деток. Помимо того, что мы им сделаем профессиональную гигиену, мы им еще постараемся доступно объяснить, для чего она нужна и для чего необходимо самим дома чистить зубки и следить за их здоровьем.